Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о детской агрессии и ее истоках. Зрительница нашего канала Светлана пишет, моя трехлетняя дочь в последнее время ведет себя довольно агрессивно. Постоянно плачет, сжимает руки в кулаки, стискивает зубы, щипает, кидает в меня различными предметами, капризничает, если что-то не по ней. Как помочь ребенку? К сожалению, детская агрессия не столь уж редкое явление. Особенно часто она наблюдается в семьях, где малышу уделяется достаточно мало внимания, а родители заняты решением насущных проблем, либо находятся в постоянных ссорах друг с другом, что, кстати, тоже нередко встречается. Хотелось бы обратить ваше внимание на несколько моментов, непосредственно относящихся к обсуждаемому вопросу. Во-первых, в своем письме вы не указываете на участие отца в процессе воспитания дочери. Если отношения между взрослыми осложнены, то подобное поведение ребенка вполне объяснимо. Ведь поступки малыша являются своеобразным индикатором родительских проблем. Во-вторых, как э, часто бывает, что в подобных э, случаях конфликт взрослый-взрослый может дополняться конфликтом взрослые ребенок, когда родители включают в свои скандалы в свое же собственное чадо манипулируя им в момент ссоры. И ребенок, беря пример с мамой и папой, неизбежно перенимает агрессивную модель поведения. Маленького агрессора нетрудно выявить из общего числа детей. Он постоянно с кем-то дерется, швыряет и ломает игрушки, обижает животных. Все родительские попытки повлиять на такое поведение ребенка, например, в виде нравоучения или физических наказаний, обречены на провал поскольку коренным образом не меняет сам образец для примера – поведение самих родителей. Следует помнить о том, что агрессия – наиболее яркая форма проявления гнева, выражающаяся в причинении вреда кому-либо или чему-либо. Специалисты выделяют несколько основных причин детской агрессии, среди которых наиболее важными являются три – борьба за внимание, обида на родителей и неуверенность в себе. Поэтому основные советы обращены к взрослым. 1. Учитесь контролировать свои гнев и ярость. Весьма скоро, глядя на вас, ребенок будет делать то же самое. Но контролировать не значит подавлять, ведь э, подавление негативных эмоций очень вредно для психики обеих сторон. Просто предложите малышу, если он зол, поколотить специальную подушку или боксерскую грушу, помогает также разрывание на мелкие кусочки так называемого листка злости, на котором изображено чудище, некий образ гнева ребенка. Учитесь замечать начальные признаки детской агрессии. Когда ребенок испытывает отрицательные эмоции, он краснеет, напрягается, его кулаки сжимаются, он как бы готовится к нападению. Если вы заметите первые признаки надвигающейся злости или раздражения у ребенка, то успеете направить его эмоции в мирные русло, не дожидаясь проявления злости. При виде выкрутасов собственного чада у многих родителей возникает резонный вопрос – надо ли наказывать ребенка за агрессивное поведение? Многие специалисты против такого подхода, но некоторые все же сходятся во мнении, что наказание должно присутствовать, но носить сугубо дисциплинарный, а не физический характер. Например, отказ в покупке э, игрушки или лакомства. Главное не делать это в гневе, прилюдно и с целью обидеть или оскорбить малыша. Если вы все же решили поругать чада, то осуждать нужно именно поступки а не самого ребенка. Он должен чувствовать, что вы его любите, а досадок касается лишь плохого его поведения. Неправильно говорить «ты плохой», говорите «твой поступок меня обидел». Прививайте малышу чувство сопереживания окружающим. Для этого идеально подойдут сказки или детские поучительные истории. На примере таких историй покажите ребенку, как можно справиться с гневом. Разумеется, с такими историями ребенка нужно знакомить не в минуты а вашего или его гнева. Родители должны задуматься, если ребенок после всплеска агрессии испытывает радость или если неизменно выбирает агрессию, когда есть другие способы решения его проблем. В этом случае лучше всего обратиться к детскому психологу, чтобы исправить ситуацию совместными усилиями. И еще. Гневные состояния детей порой могут являться признаком проблем со здоровьем. И этот факт заботливые родители также должны учитывать. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал психолога Сергея Саратовского и задавайте свои вопросы. Всего вам доброго.